Всем привет, ребят! Продолжаем знакомиться с системой Nier Protocol и в этом видео будет интересный разбор про игру, которая называется World of the Abuse или кратко ВОТА. Это, ребят, крутая, мобильная, хардкорная, Pg игра. На сегодняшний день это уже готовая бета-версия, в которую можно играть, скачивать абсолютно свободно на Android, на iOS и также на ПК. Я вам оставлю вот такую замечательную ссылочку, где здесь вы найдете как раз где скачать данную игру и абсолютно все их соцсети, на которые я рекомендую подписаться, чтобы следить за ними и использовать их для информации, которая вам нужна. В особенности здесь доступен чат русскоязычный, где вы можете задать любые вопросы, получите них ответы, в том числе от разработчиков, которые тоже там находится, поэтому подписывайтесь, обязательно Twitter, discord, Telegram это всегда должны быть у вас в любом проекте. Примечательное то, что данную игру вы можете начать абсолютно бесплатно, не покупая никаких nFT и вы можете стать одним из лучших игроков и уже начать в игре зарабатывать. Но все же я вам рекомендую присмотреться, если у вас есть такая возможность. Вы здесь можете начать покупать уже редкие NFT, которые будут по-своему редкие, легендарные, эпические. Которые будут применяться в игре, естественно, и увеличивать возможности вашего персонажа. Ну и естественно, чем больше у вас будет NFT, особенно с начальной стадии игры, тем больше вы сможете, я думаю, заработать именно после того, когда выйдет глобальная игра. А глобальная игра выйдет в конце декабря, и тогда уже NFT, они станут намного дороже, потому что до глобальной игры они распродадутся. Вы видите, здесь будет 5 видов уникальных сундуков, где будут выпадать очень редкие предметы. И как раз они все распродадутся по той цене. Там, к примеру, если мы перейдем, вы здесь можете купить сейчас там, за 5 нер, Сейчас у нас доступны и продаются Dark Prince сундуки, всего их 120, да, сейчас осталось уже 83 продажи. Вы здесь можете один купить сундук или больше. И когда нажимаете NER Mint, ну, чтобы приобрести сундук, вы попадаете на кошелек NER Protocol. Кто не знает, вот ссылочка справа вверху, как пользоваться кошельком, как его установить, я снимал видео давно, но я более чем уверен, информация еще актуальна, поэтому. Посмотрите обязательно и будете знать, как им пользоваться Эта NFT она будет естественно, отслеживаться и храниться у вас на нер кошельке в блокчейне И когда уже выйдет официальная версия игры Вы сможете перепродать данную NFT уже дороже Либо пользоваться для прокачки ну, или использовать его в игре То есть уже на ваше усмотрение Здесь также есть у ребят дорожная карта. Здесь вы можете посмотреть, что все по дорожной карте не дают, уже все сделано. И самое главное, что ждут, это конец декабря. Конец этого года выход именно уже глобальной игры. Но мы можем играть в игру и сейчас уже прокачивать свои персонажи. Сейчас дальше я вам покажу, как в нее играть, как она вообще выглядит. Прокачивать персонажи. И абсолютно не беспокоиться за тот прогресс, который вы достигнете в игре. Вас никто не будет вайпить при выходе основной игры. Все это у вас останется. Все это будет с вами. И вы наоборот будете иметь огромное преимущество перед новыми игроками, которые будут начинать заходить после выхода основной игры. Также здесь есть команда. Вы можете изучить их, почитать. Ребята с Украины, ребята опытные. Всего проекта Максимово Бодаренко уже есть огромный опыт с мобильными играми. С мобильным маркетингом и телерекламой. также можете посмотреть на других участников и сотрудников их партнеры ну и самое главное что у них в партнерах также имеется нер протокол что ж, друзья переходим самое интересное к самой игре когда вы начнете скачивать игру и устанавливать вы сможете зарегистрироваться либо через Google, да, через Apple ID свой, либо через Нирк кошелек, либо создать там свой профиль, пароль, через ну, почту обычно зарегистрироваться. И тогда вам нужно создать персонажа. Вернее, он уже был создан, вы просто его называете, например, я Дион назвал, и нажимаете Play. Я сразу попадаю вот в такую локацию, но в начале игры вы у вас начнется событие с небольшой обучающей локации, где вы как игрок изучите базовую игровую механику, то есть там махаться, драться, передвигаться. Затем вы попадете именно уже в локацию, в которой я нахожусь. Она уже большая онлайн локация, где мы имеем возможность взаимодействовать с другими игроками. Мы можем стать с ними либо союзниками, либо сразиться с ними. Вот, например, видите, здесь вот два игрока, мы можем нажать плюсик, пообщаться с ними, запартнериться, что-то купить у него, продать. Можем вместе начать проходить игру, уничтожать существ, потому что мы находимся с вами в таком мире многоуровневой бездны, где фантастическое средневековье с магией и ужасными монстрами. Всех мы вот так их машем и уничтожаем. Кстати, одним махом я себе выбил по ходу сапоги. Надо обуться для улучшения своего здоровья и защиты, да, более сильной. Я здесь уже немножко прокачался. Справа, видите, у меня золотишко есть, на которой я могу магазинчик еще там прикупить себе, э увеличить себе уровень, прокачать своего персонажа. У меня уже 15 уровень и мне доступно вот такие, смотрите, боевые действия, вот я могу нажать, всех этих ребят засосет, могу топором вот так махнуть, могу вот так кинуть него него топор, могу вот так его сверху, ну, в общем у меня много вариантов уничтожать этих тварей и делать это одно удовольствие, скажу. Когда мы их мочим, мы зарабатываем золотишко, зарабатываем. Выбиваем э, металлы всякие, где мы можем потом э, зайти в тот же тракт. Я вам сейчас покажу. И улучшать свои доспехи. Ну, в общем, все предметы, которые мы используем в этой игре. Как мы видим, э, здесь на каждом кабане, видите, значок 3. Чем меньше уровень вот эта троечка, тем меньше мы получаем награды и меньше нам выпадет всего для прокачки, ну и тем э, легче убить их. Они слабые и урон они нам наносят намного меньше, чем э, такие же существа с большими значениями. Вот, например, пришли мы в магазин, нажимаем Shop. Мы здесь можем купить там здоровье, кристаллы те же. Видите, сколько они стоят? У меня 17 тысяч золотых. Здесь ценники увидите на экране. Например, хочу купить здоровье вдруг там, чтобы если меня будет там уничтожать сразу подправить вот нажимаю на здоровье нажимаю confirm нажимаю buy 250 золотых отдал все здоровье у меня купилось. также сам вы можете нажать кнопочку sell и например продать продать вы можете то что у вас в наличии в чемоданчике что мы имеем смотрите у меня тут здесь три ковалды они одинаковые по 190 золотых я их нажимаю вот одну Нажимаю вторую и продам их. да Зачем мне три одинаковых? Нажимаю Confirm. Все продал Как мы видим, мы абсолютно тут свободны своих действий. Мы тут ходим, изучаем локации, изучаем мир, прокачиваем и улучшаем своего игрового персонажа. Это снаряжение в основном. Как это делается, а путем уничтожения вот таких монстров, которые приносят огромное удовольствие также само мы можем убивать здесь боссов и других игроков если мы с, с кем-то подключимся и вместе начнем это делать то это будет намного быстрее намного прибыльный и выгодный намного быстрее здесь можно будет прокачаться также по дороге если вам будет попадаться сундуки вы их открываете и там также будут выпадать определенно некоторые важные предметы Основная локация тут состоит из нескольких частей, каждая из которых уникальна, ну и она естественно не похожа на другие. Когда мы перемещаемся на другие локации, нам могут попадаться более опасные, более там свирепые вот эти существа, которые тяжелее убить, но и в то же время мы за них можем получать более ценные предметы. Так, это опять же таки магазин, магазин нам не нужен заходим в крафт так здесь мы можем крафтить свои предметы да? вот у меня есть например кристалл у меня есть например такие тапочки если я использую вот этот камушек у меня увеличивается и жизнь и сила на вот видите там плюс 15 плюс 15 плюс 5 нажимаем крафт есть улучшили ну и так же самое вы можете вот, например нажать любой из топоров и увеличить его мощность но мне этого не нужно, потому что я увеличил свой, который сейчас имею. Дальше слева если нажимаем на троеточие, мы здесь можем нажать на карту. Видите, вот этот черепок такой на карте, это мы здесь находимся. Здесь мы можем бродить по ней, бегать, уничтожать всех, ну и зарабатывать золотишко. Или же открывать сундучки, искать редкие предметы. Также нажимаем на портфель, здесь мы видим сразу... Такое меню. Э, наш герой, что на нем надето, э, сколько у него там жизни, сила, выносливость, доспехи. И здесь давайте нажмем на ампулку со здоровьем. Если я нажму, ход слот, я его добавлю на главную страницу. Видите, у меня вот появилось три штучки, и я сразу могу нажать быстренько использовать его в игре. И здесь еще мы можем добавить также сама два предмета. То есть вы поняли, здесь вы одеваете, выбираете своему персонажу доспехи, оружие, ну и максимально его здесь прокачиваете. Здесь полностью информация о вашем игроке, какими навиками, владениями вы уже имеете, что ваш игрок может. И также если вы нажмете вот сюда на рупорт, да, то вы сможете сразу автоматически перейти на Дискорд, на новостной телеграм-канал, обычный и чат-канал. В чате там очень хороший отклик, э, Русскоязычно можете написать, вам всегда ответят, поможет, если будут какие-то вопросы. Также само, там сидят разработчики, которые тоже могут вам помочь. Также, ребят, чуть не забыл, вот видите сообщение, вот здесь нажимаете, если вы скачаете игру, и здесь в чате наберете там э, слово промо вотафан. я оставлю себя в телеграм-канале, как правильно пишется, то вы получите от меня 100 кристаллов, за которые вы можете сразу купить, там, например, 10 лутбоксов, прокачаться. И это намного бустанет старт для вас, как для новичка. И вы уже здесь можете стать намного ярче, чем, например, обычный новичок. Также вот здесь видите коробочка, сундучок и как подарок. Если вы нажимаете, в первый день игры вам открывается сундук, где вам выпадет какой-то предмет для улучшения вашего персонажа и 7 дней подряд, когда вы будете заходить в игру вам будет в виде подарков вот такие презенты в каждом сундуке неизвестно, что попадется но однозначно это улучшит вашего персонажа ну а если вы вообще не хотите тут бегать, ходить и всех уничтожать, чтобы максимально одеться, прокачаться. Вы можете прокачать своего игрока за кристаллы, например, 500 кристаллом. Нажимаете buy, купить. И вы сразу будете в максимальной броне с лучшей, так сказать, убойной силой. Да? И таким образом вы сразу сможете соревноваться и мочить... Вот Пока я с вами разговаривал, меня кто-то убил. Сможете соревноваться и мочить более сильных персонажей. И за них получать более награды, чтобы дальше прокачиваться. Ну, как-то так, ребят. Поэтому изучаем, юзаем, да и все. Интересно и увлекательно. Ну, лично для меня. Самое главное, что забыл упомянуть, это то, чтобы вы понимали, что в игре любой предмет уникальный, если он энергтишный, то даже если вы в игре проиграли или вас убили, то он за вами закрепляется и хранится в блокчейне. И он всегда с вами остается, и вы можете его э, при новом игре использовать или же перепродать. Это самое главное различие между NFT предметом и обычным. Также, ребят, рекомендую обязательно пройти конкурс Quest Gleam, да, вот такой э, абсолютно простой, где вы можете получить эти NFT. Дарк Принц абсолютно бесплатно попробовать выиграть, либо 50 дней получить, либо 5 топовых NFT в виде вооружений, 1000 редких кристаллов и 250 других полезных предметов в игре. Дедлайн до 30.09. Осталось 12 дней и самое главное, что здесь всего лишь 1320 участников, что шансы на победу делают более высокими, чем обычно. Здесь абсолютно лайтовые задания. Я вот только начал проходить и сразу думаю, вам покажу. Это запустить игру, начать играть, подписаться на Twitter, подписаться на Telegram, на чаты, на Facebook, на Instagram. Сделать там условия в Discord, сделать, пройти... Достичь определенных уровней в игре и здесь отметиться Также может там на YouTube снять Ну в общем, чем больше вы соберете вот этих баллов Тем больше у вас будет преимущество перед другими игроками И тем больше шансов выиграть на вот эту всю историю, которую здесь будут разыгрывать Поэтому участвуем обязательно Также NFT свои вы можете продавать на NFT Marketplace и NER Protocol Paras. Здесь вы можете продавать свои сундучки, там, выставлять за них любую цену, если их кто-то купит, и вы там сделаете иксы, это тоже хорошо. Ну и хочу сказать, ребят, что от меня тоже будет конкурс, разыграем нер, монетки, условия все детальные будут в телеграм-канале моем, поэтому вот телеграм-канал, обязательно туда подписывайтесь, там я информации даю намного больше. Залетайте, буду рад видеть каждого Ну и давайте, ребят, подведем итоги Это то, что мы имеем на сегодняшний день по этой игре Что она построена на Near Protocol Это блокчейн очень быстрый, масштабируем, Очень низкие э, комиссии в сети Где мы одно удовольствие покупать и продавать NFT Также то, что игра данная абсолютно бесплатная Здесь вы можете раскачаться, стать одним из лучших игроков и начать зарабатывать абсолютно бесплатно. И что самое главное, уже сейчас в тестировании, мы не просто там без толку тестируем и все где-то пропадет, а все наши достижения, они будут перенесены и будут использоваться в глобальной версии, где мы будем иметь наоборот преимущество. Поэтому, друзья, обязательно от вас, если вам было интересно, жду лайк и пишите комментарии, будете ли вы играть данную игру или нет. Интересно ли для вас вообще игры, да, там мобильные, именно на блокчейнах. Будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита.